hi guys welcome back to june this is reaction for this video reaction let's go to our favorite country which is russia prevet and spasibato russian friends how are you guys we are doing well and amazing and the title of this video that we need to do some reaction for today is pariner's comments about russia and this is our part 15 of our uh, video reaction amazing video from russia and credit to the owner also with the video to tablet for memory I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel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 Здравствуйте, дорогие друзья! И это новая 145-я часть нашей любимой рубрики. Перевод комментариев иностранцев под видео о России. И сегодня у нас такой интересный боевой выпуск. Ну что, поехали! А первое видео это реакция иностранцев на только-только прошедшие учения, которое называется Запад-2021. Oh. Ah, Давайте во время видео сразу почитаем комментарии иностранцев. Первый, как американец, я хочу сказать, что это позор, то, что у Украины такие плохие отношения с Россией. Теперь украинский президент right. это западная марионетка. Очень грустно. Оставайтесь сильными, Беларусь и Россия. Следующий комментарий и помните, что Соединенные Штаты right. и НАТО не смогли, блин, справиться даже с пещерными людьми в сандалях. И вот мы хотим воевать с Россией, да? Ну что, так у них бороды видел какие большие, страшно. А еще говорят, что они знают, как вызывать дождь. Следующий комментарий потрясающий. Дальше Россия. Беларусь один народ. С любовью и уважением от православной Сербии. Дальше. Храни Господь Россию. Пожалуйста, освободите нас от Байдена. Дружище, я думаю, довольно скоро время освободить вас от Байдена, но легче не станет. Там Камала Харрис на очереди. Следующий комментарий. Я принимал участие в учениях НАТО. И мы там даже шутили на этот счет, когда шли позади вот этих вот мотивированных американских войск. И на протяжении многих лет мы вообще ни разу не смогли полностью успешно завершить учение до установленного времени. А вот это, это просто другой урок уровень. Гораздо выше. Неудивительно, что у нас тут побаиваются. Следующий комментарий. Это впечатляюще. Дальше. Наши враги, вон, как будто тренируются к суперкубку. Тем временем мы тут обучаемся социальной справедливости. Да, видели мы, какие вы мастера социальной справедливости. Вон, расскажите про это афганцам. Следующий комментарий такой шуточный. Да, ну а вот у них есть в войсках специальные местоимения. Для их солдат. Ха, нет, не думаю. Да, в американской армии сейчас солдат может спокойно сказать генералу, сэр, мое местоимение, она, они. Какие. Генерал такой отвечать, Какой сэр? Я мэм, придурок. Следующий комментарий. Побейте этого дядю Сэма и всю его инклюзивную армию. Да, вот в чем они нас обходят, так это в инклюзивности. Не удивлюсь, если скоро у них там каждый десятый солдат должен обязательно быть сильно загорелым, одноруким и какой-нибудь экзотической ориентацией. Следующая Россия это лидер свободного мира. Да, благодаря американцам мир так думает больше и больше с каждым днем. Премьера. Следующий комментарий. Тем временем в НАТО внедряет гендерное обучение в свою военную доктрину. Для того, чтобы две мамы Эммы скорее вступили в армию. Ага, одна, другой будет снаряды подавать. И последний комментарий. Оставайся сильным, матушка Россия. Да, это серьезные бойцы. Друзья, знаете, где еще есть серьезные бойцы? В игре Raid Shadow Legends. Вы давно oh. не пробовали чего-то нового, интересного? А вы когда-нибудь побеждали владыку демонов? Или разрушали ледяного голема? Поднимались ли вы на вершину роковой башни? И как насчет сражений с миллионами реальных игроков на арене? В этой игре вы можете исследовать миллионы комбинаций героев и овладеть бесчисленными тактиками сражаясь с разными боссами здесь огромное количество разных фракций более 25 миллионов игроков по всему миру так что нового в этой игре прошли огромные обновления роковой башни и вам предстоит сразиться с двумя гигантскими новыми боссами темная фея астроникс и Бамал чудовищный а также появилась новая функция супер рейды супер рейды позволяют вам удваивать награду О, за прохождение подземелья и значительно ускорить ваш прогресс прямо сейчас переходи в описание под видео О, и Планируй QR-код, качай рейд по моим ссылкам и в качестве бонуса получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы, там всякие пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чонору. Ух, а мы переходим к следующему видео. О реакции иностранцев на то, что газ в Европе подскочил до 1000 евро за 1000 кубометров. Вот с этими новостями, что цены на газ пробили исторический максимум, многие люди здесь уже очень сильно озабочены по поводу тех тяжелых решений, которые им придется принимать. Oh. Я очень волнуюсь по поводу роста цен, и как это повлияет на мои счета, и на что мне жить потом. И что останется от моей зарплаты в конце месяца, это сложно посчитать. Я отапливаю свой дом газом, и они каждый год поднимают цены. И вот приходит время, когда мы уже не можем позволить себе нормально отапливать свой дом. Да, это стало действительно большой проблемой здесь, в Европе так а чё? Вам же Путин когда-то прочитал вот этот стишок. А у нас в квартире газ, а у вас. Плохо слушайте. Считайте между строк. Переходим к комментариям. Первый вот эти зеленые с их like... Всех нас угробят в конце концов. Ну, правильно, зато новозеландский утконос будет чувствовать себя классно. Следующий комментарий: цены на газ те же самые, просто деньги стоят меньше. Из-за инфляции. Правительство и центральные банки печатают слишком много денег. Ну, есть в этом правда, но не совсем. Следующий комментарий: а еще даже не зима. Подождите, до декабря, января, февраля. Вот это будет интересно. Да, я думаю, к этому моменту то уже точно включат Северный поток, и Европа будет просить, а можете еще один Северный поток 3 провести там, пожалуйста? Следующий. Евро теряет свою ценность. Приходится платить больше евро для того, чтобы купить то же самое количество топлива. Вот что происходит, когда вы печатаете евро с такой огромной скоростью. Европейский Центробанк виновен в этом частично, но они не хотят, чтобы мы это понимали. Следующий комментарий. Европа, зима близко. Надеюсь, ваши ветряки работают зимой? Да, ветряки, солнечные панели вообще же шикарные. Хомячки с рекуперацией. Дальше. Так вот почему нам нужен Северный поток-2. Возможно, всего на несколько лет для того, чтобы поддержать европейский и российский зеленый переход. Ну, пока для России это зеленый дождь, особенно для Газпрома. Цена за тысячу перевалила. И последний комментарий. Ну, конечно, там такое произойдет. Вот ветер дуть перестал, чего вы ожидаете? Да, муж домой приходит и говорит, дорогая, хочу сегодня посмотреть телевизор. Она говорит, муженек, не получится, ветра нет. А мы переходим к следующему видео. Это реакция иностранцев на то, что в ответ на выдворение российских журналистов журналист. из Великобритании наши недавно сделали кое-какой зеркальный ответ. Московский корреспондент BBC покинула сегодня Россию. Она была выдворена их службами безопасности. Они назвали ее угрозой национальной безопасности. И вот Сара Реджмент первый свой репортаж провела для BBC в Москве больше 20 лет назад. Вот как раз Путин пришел к власти. И ей сказали, что теперь она никогда не сможет въехать в Россию. А также они заявляют, что это в ответ на то, что мы выслали российских журналистов из Великобритании пару лет назад. Вот так они обращаются с независимыми журналистами и политическими активистами в России. И вот что нам расскажет. И это был тот момент, когда я поняла, что меня выдворяют из России. Согласно с каким-то новым законом, я теперь угроза национальной безопасности, и мне теперь нельзя приехать в Россию. Вам отказано во въезде в российскую федерацию. Бессрочная. Слушай, а чего она такая расстроена? Россия это же такая ужасная, жуткая страна, где медведи бьют всех балалайками. И Путин стреляет лазером из глаз по честным, невороватым оппозиционерам. Странно, что она так расстроилась. Переходим к комментариям. Первый. Держи своих друзей близко, а врагов еще блин. А, да нет, просто выпни их и все. Они за ней следили там на протяжении 20 лет. Ух ты. Да, Путин лично, говорит, следил за ней. Сквозь щелочку. Следующий комментарий. Ну и что, Сара, хорошо. Возможно, Владимир Зеленский даст тебе журналистскую визу. Следующий комментарий: честная журналист. Но ну, это уже полная ваша, слушай Следующий, очень хорошо, это даже облегчение, что ее выдворили из России Мир уже наелся вот этой вот западничной, которая лезет из всех щелей по всему миру каждый день Британия вообще относится как к должному, как будто все страны, это все еще ее колонии. Следующий, да, конечно, это классно что BBC рассказывает нам о разрушающейся российской демократии в скобочках, что, конечно, факт Тем не менее, right. как в Британии демократия рушится на глазах. Они это не замечают А мы можем вообще BBC выдворить из Великобритании тоже пожалуйста. Им все равно по-моему Британия не нравится. И последний комментарий. Вот мне кажется, что Джулиан Ассанджи и Эдвард Сноуден могли бы нам много рассказать о свободе, о журналистике на Западе. Да, в этом году двойные стандарты вообще зашкалили. Вон они сами признались, что взяли и уничтожили целую семью с детьми ударом с дрона. И ничего, никаких санкций, даже никаких увольнений. А Навальный в тюрьме не так слишком громко пукнул, все. Сразу у всех жуткая озабоченность и санкции лезут. Друзья, я хочу поблагодарить несколько человек, которые недавно поддержали. Канал. Большое спасибо за поддержку Лёле. Также очень благодарен Татьяне Валентиновне, Наталье Юрьевне, Александру Сергеевичу. А также благодарен Сергею Якимову, Геннадию Прохорову, Павлу Карманову, Антону Макроносову, Федору Зубенске и Анне Кар. Они стали спонсорами канала. Друзья, огромное спасибо всем за поддержку. А на сегодня это все. Берегите себя. Всего вам самого доброго. Tablet for memory, an issue will always be an issue forever. The issue of Ukraine and Russia. This has been long like a problem that existed that I think it's not yet been accepted by the Ukrainian government. Oh my god. This is like a, a very nice video also comment from the foreigners that they really want to be uh protected and have peace. And another issue is that everywhere in the world is the gas price hike that it, everything will be affected the main result of the exercise also of the West is definitely uh the reaction of foreign especially with various Russia pubi tabaki oh my god there always been an issue like they don't like about the Russia, how the Russia did to other countries also and when your country is going up somebody will it fall pull it down and that's always been happened to every nation Especially when Russia is getting happy like, like especially their economy and everything. Another country will turn it down. It is the happiness of the enemies of the Russia that the uh Russian nation is a warrior, not a murderer. Otherwise they would have destroyed the peoples who went to war against Russia. Oh my god. Uh always been like there are people will turn to Russia will be bad news about Russia, but Russia now is getting like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 social media account is in here and if you have some suggestion and comments guys uh, drop it on my social media account to so my Facebook and to my Insta Instagram also and thank you so much for that and specifically to our Russian friends have a good day everyone bye-bye and my wife was the last God bless and see you in my next video react